Выполняем достижение Кавабанга в геношинный импакт. Суть достижения заключается в том, что нужно поразить врага атакой, находясь в падении больше 5 секунд. Я же отправился на пик Ценюнь, где уже нашел себе подопытных кроликов. Итак, полетели. Так, летим, летим, летим к нашей метке. Главное точно подобрать финальную точку, откуда начинает падение. С первого раза, конечно, может не получиться, но еще пару раз, и я уверен, у тебя все получится. Так, так, так, так, так. Чтобы было легче ориентироваться, с неба, с высоты видны бочки. Откуда и будем производить нашу атаку. Так, плюс-минус. Так, так, так, так, так, так, так. И в бой. Вот и все. Готово. Пользуйся. Удачи!